Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. продолжаю записывать серию обучающих видеороликов, которые будут включены в мой бесплатный курс, который я записываю для сетевиков. Ну, кому это название не нравится, сформулируем так, для людей, которые хотят научиться приглашать партнеров, клиентов в свои проекты. Этот видеоурок также посвящен сайтам, сегодня мы сделаем Заключительное действие а, работы сайта загрузим файлы нашего отредактированного одностраничного сайта на купленный хостинг как правильно пройти регистрацию на сайте компании которая предоставляет услуги хостинга как купить хостинг как зарегистрировать доменное имя то есть адрес вашего сайта обо всем этом я рассказывал на предыдущем уроке как я уже говорил после регистрации становится активным через 5-6, иногда даже больше часов как только Очередь на регистрацию вашего доменного имени подошла. Вы получаете на почту, которую указывали при регистрации, письмо. Вот Обратите внимание, что домен тридцать 36 который я покупал, зарегистрировал. Если сейчас вы в отдельной вкладочке наберете имя своего зарегистрированного домена, Должна отработать заглушка, то есть появляется вот такое сообщение, то есть домен работает и отображается информация, которая автоматически загружает по этому адресу сам хостер, то есть компания, у которой мы покупаем услугу хранения файлов нашего сайта вот такая вот заглушечка, чтобы вы понимали что все окей и теперь вот по этому адресу можно загружать именно наш реальный работающий сайт Значит, если по каким-то причинам по истечении 5 6 7 часов Набрав адрес своего сайта, вы видите то же самое сообщение, которое я вам показывал на прошлом уроке. Домен не может быть найден и так далее, ошибка. То это говорит о следующем. Либо вы не точно выполнили мои инструкции, либо вы немножко... Неправильно настроили DNS сервера. Вообще-то при покупке первого домена настраивать DNS сервера не надо. То есть они устанавливаются по умолчанию. Особенно если вы вначале зарегистрировали домен, а потом купили хостинг и прописали имя этого домена в строке, какой сайт привязать к этому хостингу. То есть все будет сделано автоматически. Если вы покупаете Второй, третий, четвертый пятый домен на этом хосте то DNS нужно немножко по-другому настроить. Изменить настройки DNS вы можете в любой момент для этого из списка ваших заказов выбираете домен, который вы зарегистрировали. В моем случае это myGame36. И переходите на закладочку NS сервера. DNS-сервера. Выбираете из списка как выставить DNS сервера вот если у вас домен не отобразился откройте этот списочек и выберите использовать сервера вашего заказа использовать серверы заказа и номер вашего заказа все нажимаете кнопочку изменить опять же вам придется подождать какое-то время когда изменение вступит в силу и домен должен начать нормально отображаться если даже и после этого у вас домен не отображается пишите сразу в техподдержку, то есть техподдержка здесь в формате онлайн, пишите привет, представляйтесь, указывайте по какому заказу у вас проблема, то есть вот это номер вашего заказа, п P410041, да? скажите, у меня проблема с заказом таким-то, не отображается домен, такой-то. Вот техподдержка вам либо сама поможет, либо скажет, что вы должны сделать в настройках своей панели управления. Как я уже говорил, техподдержка в интернет-хостинг-центре очень доброжелательная, и они всегда идут вам навстречу и всегда помогут в решении ваших проблем. У меня сайт, видите, отображается. Теперь необходимо перейти к заключительной операции, загрузить на купленный нами хостинг файлы нашего сайта. То есть вот все, что мы с вами редактировали на одном из уроков, вам необходимо загрузить на хостинг. Ради этого мы его и покупали. Сделать операцию загрузки переноса файлов с вашего компьютера на сервер, в нашем случае интернет-хостинг-центра, можно разными способами. Я вам покажу два наиболее популярных. Способ номер один. Вы выбираете ваш заказ и переходите по ссылке входа в панель управления, прям первая. Нажимаете на эту ссылочку и так как данные для входа в панель ISP Manager я предусмотрительно сохранил, что и вам рекомендовал делать, вы без всяких вопросов сразу же влетаете в панель управления ISP менеджер благодаря этой панели мы с вами создали доменное имя благодаря этой панели можно делать все настройки ваших доменов то есть можно делать очень много полезного и нужного но нас интересует инструмент который позволяет работать с файлами загружать файлы с вашего компьютера на сервер компании интернет хостинг центр для этого выбирается из списка действий, панели управления, менеджер файлов. Выбрав менеджер файлов, вы видите, что у вас хранится на купленном вами хостинге. Пожалуйста, не надо пытаться разбираться с содержимой каждой папки, вам это не нужно, если вы не планируете заниматься разработкой сайтов. Вам необходимо открыть папочку с именем www. В этой папочке хранятся все ваши сайты. Открываем эту папочку двойным щелчком. Вот обратите внимание, тот домен, который мы уже с помощью панели управления SP-менеджер создали. Если я сейчас открою папочку этого домена, я увижу, что она не пустая. Вот благодаря вот этому файлику с именем index как раз и отображается вот эта вот заглушечка. Вы можете спокойненько все это удалить. Можете выделить то, что вы хотите удалить, и нажать на кнопочку «Удалить». Вот индексный файл удалили. Эту папку тоже можно удалить, то есть она нам не нужна. Это папки, которые созданы автоматически для того, чтобы хоть что-то отображалось. Вот если я сейчас обновлю страничку, смотрите... Я обновил страничку и выдается ошибка 404. Почему? Потому что у меня ничего не хранится в этом файле, то есть браузер пытается найти какую-то информацию, а ее нет. И у меня естественно отображается вот такая вот ошибка, что никакой информации по адресу mindgame 36 не хранится. Ну и отлично, сейчас мы эту информацию сюда загрузим. Можно это сделать, опять же, с помощью этого же менеджера файла. Здесь есть кнопочка, которая называется «Загрузить». Выбирайте, откуда вы будете загружать. По умолчанию выбрано файл с локального компьютера. Нажимаете на обзор, ищите те файлы или тот файл, который хотите загрузить. Вот, и начинаете их загружать. Загрузка производится по одному файлу, поэтому лучше... Вначале все файлы, которые образуют ваш сайт, поместить в архив, Ну, как это у меня было сделано изначально, вот, например, сайт «Игра». Взять его, поместить в архив, заархивировать все эти файлы и затем загрузить на хостинг этот архив. Загрузился архив. Панель управления SP-менеджером, она хороша тем, что позволяет еще и работать с архиваторами. То есть этот архив можно разархивировать, видите, изъять из архива. Я сейчас нажму на кнопочку «Изъять» и произойдет разархивация этого архива. Из архива вытащились файлы, но их сейчас нужно правильно разместить. То есть я их должен из этой папки поднять на уровень выше, чтобы все, вот, все эти файлы, в том числе и наш главный Файл с именем «Индекс» находился непосредственно в корневой папке «MyGame36». Сам архив вам уже не нужен, его можно просто взять и удалить. То есть я сейчас выделю все эти файлы, прижал клавишу «Ctrl» и щелкаю. Вот я их все выделил, нажимаю «Вырезать», поднявшись корневую папку, нажимаю «Вставить». Файлики разместились в нужном мне месте. И если я сейчас... Опять же, обновлю, нажму Ctrl R, то у меня уже начинает загружаться именно мой... Файл. Вот если вам нравится, можете выполнять загрузку файлов именно через панель управления SP Manager, но так как цель данного курса не только научить вас привлекать клиентов, а и рассказать о полезных программах, о полезных сервисах, о таких инструментах, которые вам однозначно пригодятся в дальнейшем, я вам все-таки покажу, как производить загрузку файлов на хостинг значительно быстрее и проще но для этого вам потребуется отдельная программка эта программка называется FTP Manager, то есть программка, которая работает именно с файлами, хранящихся на удаленных серверах. Таких программ достаточно много, но я пользуюсь программой, которая мне очень нравится. Эта программа называется Filezilla. Программа бесплатная, вы можете скачать самую последнюю версию ее из интернета, а можете скачать по ссылке, которая расположена на страничке данного урока. Если вы обратили внимание, я даже ее не обновляю, потому что считают абсолютно ненужным, потому что все, что требуется мне от этой программы, это быстро копировать файлы на хост. Эта программа не требует от вас, чтобы вы заходили ни в какие панели управления, вам даже не надо заходить на сайт интернет-хостинг центра. Все делает сама программа. Только поэтому я ей пользуюсь, это экономит время, и как вы поймете из дальнейших моих уроков, нам придется часто и много обращаться к файлам наших сайтов или нашего сайта. И вот для того, чтобы экономить время, я использую именно эту программу. Для того, чтобы программа могла получить доступ к вашему серверу, вы должны создать соединение. Для этого нажимаем на кнопочку в левом верхнем углу, то есть открыть менеджер сайтов». Перед вами открывается список созданных уже соединений. Вы нажимаете на кнопочку «Новый сайт». Придумываете какое-то название для этого соединения, то есть чтобы вам было понятно, к чему вы получаете доступ через это соединение. Можете написать, например, «My Game». Название придумано, и теперь необходимо заполнить параметры соединения. Здесь ничего сложного нет. Все эти параметры вам пришли в письме, в письме, в котором учетные данные по входу к панели ISP-менеджера, пользователь, пароль и, главное, адрес FTP-сервера. Вот эти данные нам нужны, поэтому, друзья, я говорил, что эти письма не надо удалять, и лучше, конечно, эти данные взять и сохранить в отдельном текстовом файле, куда вы сохраняете все регистрационные данные, то есть без Этих параметров вы не сможете работать с FTP-сервером. поле «Хост» вставляю адрес FTP-сервера, то есть вот этого значения. Я его беру, копирую и вставляю. Порт оставляю пустым. Протокол не меняю, шифрование не меняю. Тип входа вместо «анонимный» выбираю «нормальный». Имя пользователя, опять же, беру из письма. Вставляю это имя. И опять же из письма беру пароль. Вставляю этот пароль. Нажимаю на кнопочку «Соединиться» и программа подсоединяется к серверу. Обратите внимание, появляются те же самые папки, которые мы видели из панели ISP Manager. И появляется нужная нам папка www. Я ее открываю. Наш сайт... Здесь уже загружены файлы. Вы можете их взять, например, выделить, используя Shift, Щелкнуть правой кнопочкой и, например, быстро их все удалить. Все очень быстро, все очень просто. Как загрузить? В левом окошке вы выбираете папку, из которой хотите загрузить. Вот здесь вы можете, например, выбрать диск. В окошке ниже выбираем папку. Папка называется «Игра», в моем случае. Вот «Сайт игры». Опять же выбираем все файлы, которые я хочу перекопировать. Опять же щелкаю правой кнопочкой и нажимаю "Закачать на сервер". Все. Пошел процесс копирования файлов на сервер. То есть вот вверху вы видите лог выполнения операции. Что сейчас происходит? Как только видите, сообщение, список каталогов извлечен, все, процесс копирования закончен. Ну и перестает бежать окошечко лога. Почему я еще пользуюсь этой программой? Потому что с помощью этой программки я легко и просто могу создавать на своем сайте под папки. Делается это просто. Опять же, щелкайте правой кнопочкой на поле, где вы хотите создать новую папочку вот здесь вот уже стандартные папки которые вам никаким образом нельзя менять это папки хранящие ваш сайт а если я хочу создать свою папочку выбираю создать каталог программа вам сразу прописывает маршрут к этому каталогу вы удаляете название по-русски которое называется новый каталог и придумываете например название для этой папочки лучше использовать английские буковки чтобы все эти маршруты отображались корректно но ну, например game game 1 нажимаю кнопочку ok и вот я создал еще одну папочку которая у меня пустая с именем game 1 можете создать еще одну папочку с именем например game 2 в эти папки вы можете загружать какие-то другие страницы сайта, либо можете загружать этот же самый сайт. Но адрес будет уже другой. Вот я открыл папочку «Game1» и сейчас возьму сюда, загружу еще раз наш сайт. Но адрес у него будет уже несколько другой. Адрес будет вот такой. «MineGame». Это главная страничка Flash Game 1. То есть я получил другую ссылку на свой же сайт. Вот открою сейчас отдельную папочку, вставлю эту ссылочку, нажму клавишу Enter, и вы увидите, что мой сайт уже открылся по другому адресу. Зачем это делать? Я расскажу на уроке, который будет посвящен тому, как правильно размещать ссылки на ваш продающий или рекрутирующий сайт. Сайт у нас готов, адрес его есть, причем я вам сделал даже два адреса для того, чтобы показать. Но прежде чем начинать размещать ссылку на свой сайт в социальных сетях, либо на других популярных ресурсах, вам необходимо... Проверить свой сайт, пожалуйста, пройдитесь по нему, убедитесь, что отображается нужное вам видео, что именно ваши контактные данные прописаны на этом сайте. Проверьте все ссылочки, понажимайте, на телересурсы происходят переходы. И если сайт ваш имеет формы обратной связи, как вот в моем случае, пожалуйста, заполните эти формы, убедитесь, что именно на вашу почту приходят сообщения, о заполнении формы на вашем сайте. Иначе вы будете рекламировать свой сайт, размещать ссылку на него, то есть привлекать клиентов, но если формы работают неверно, если данные контакты указаны не те, вы сами понимаете, что клиенты будут обращаться не к вам. То есть, пожалуйста, проверьте сайт, убедитесь, что все работает верно и все данные написаны правильно. Большое всем спасибо, если у вас возникли какие-то вопросы, если есть какое-то недопонимание, пожалуйста, пишите на страничке этого видеоурока, я досниму отдельное видео, чтобы всем информация стала ясна и понятна. Не прощаюсь.